Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 600 мм, длиной базы 1,5 мм. На полу-независимой катковой подвеске со штатными звездочками 11 на 26 Мощность двигателя идет 20 сил. Двигатель «Зонкшин» с электрозапуском. Здесь букс представлен без реверс-редуктора, но на руле присутствует... Ручки с подогревом. Механический тормоз в режим, с режимом стояночного USB зарядка. Свет Дополнительно был заказан ящик, сани волокуши и сиденье. Буксировщик у нас уезжает в Великий Новгород к нашему одноклубнику Игорю Владимировичу. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.